Боже, как я хочу домой, в Одессу, к маме, как вдруг напротив меня вырос человек. Евреи, которые действительно верит в Иисуса. После этой десяти минутки я был совершенно в другом состоянии. Дух Божий наполнил меня. Я горел Божьим Духом. Мой хороший друг, его звали Ян Московец, говорил такие замечательные слова. Все совпадения. В жизни верующего человека это божье совпадение и я коротко быстро хочу рассказать вам о двух таких совпадениях которые произошли лично со мной представьте себе петербург май месяц холодное утро 6 часов утра я нахожусь вместе со служением евреи за иисуса в этом городе и каждое утро до позднего вечера мы начинаем с того, что мы раздаем евангелизационные буклеты на улицах Петербурга и разговариваем с людьми о вере в Мессию Иисуса. В 6 часов утра, лениво, уставший, потому что это уже была третья неделя евангелизации, я побрел к назначенному месту. Внутри меня было лишь одно желание. «Боже, как я хочу домой, в Одессу, к маме» покушать теплого супа, пойти на пляж, потому что Одесса в мае – это сказка, это тепло, это солнышко, а Петербург в мае – это плюс 5. Лениво я стал раздавать свои листовки возле одного из метро, и эта мысль, она зудила в моей голове, как вдруг напротив меня вырос человек. Поверьте мне, дорогие мои, я с такой же ленью и нежеланием как я только что рассказывал вам, поднял свои глаза на этого человека. Передо мной стоял классический еврейский мужчина лет 25. Он взял наш трактат, повернул его, сзади была надпись «Евреи за Иисуса». Он спросил меня, вы евреи, которые действительно верите в Иисуса? Я сказал без интереса, да, я еврей и я верю в Иисуса. Энергии и эмоционального запала у моего собеседника было в 100 раз больше, чем у меня. Он сказал, и я еврей, и я верю в Иисуса. Я, знаете, так пренебрежительно, навязчиво спросил у него, вы евреи, у вас мама и папа, оба евреи. Он сказал, да, да, я чистокровный еврей, я так же, как вы, верю в Иисуса. Я как-то немножечко оживился, потому что передо мной стоял такой же молодой человек, как и я. Мы начали беседу, и уже через две минуты этот юноша завладел моим вниманием. Он рассказывал о том, как он попал на Вторую Чеченскую войну, как через три дня он очутился в плену у чеченцев, и как семь месяцев он, пробыв в плену, обращался к Богу. Что самое интересное, обращаясь к Богу, он начал обращаться к Иисусу, и его молитва была такой иисус помоги мне я верю в тебя что ты есть спаси меня верни меня к моим родителям я хочу жить В связи с какой-то операцией которая проводила российская армия этот молодой парень был освобожден из плена и спасен бог иисус услышал его и он остался жив еще через пять минут этим холодным петербургским майским утром этот молодой человек молился молитвой покаяния после того как он закончил молиться молитвой покаяния он сказал ты знаешь а ведь я уже произносил подобную молитву там находясь в плену у чеченцев я просил я молился я каялся я благодарил я молился всеми возможными молитвами но ты знаешь чего мне не хватало мне хотелось молиться этой молитвой с кем-то из таких же верующих как и я и вот я встретил тебя мы обнялись и распрощались с этим молодым человеком после этой десятиминутки минутки я был совершенно в другом состоянии дух божий наполнил меня я до конца всей евангелизации это примерно еще 10 дней я горел божьим духом потому что эта случайность она была не случайно это было божье водительство для моей жизни и для жизни этого молодого человека Второй подобный случай, о котором я пообещал рассказать вам, произошел здесь, в Киеве. Это был прекрасный осенний теплый вечер. Я вальяжно направился раздавать свои трактаты, которые говорят о том, что Ешоа, Мессия, Евреи и всех других народов, к метро Оболонь. На улице стоял вечер, и я вальяжно раздавал свои трактаты выкрикивая, что Бог любит вас, он призывает вас к покаянию, пусть он благословит ваш дом, вашу семью, ваш брак, ваших детей и внуков. Из метро вышел мужчина средних лет, звали его Александр, пошатываясь, он подошел ко мне, взял трактат, «Еврей?» – сказал он. «Я тоже еврей!» На что я сказал ему, «Да, я вижу, вы очень похожи». «Так вот я еврей, который в Бога не верит, и мне Бог не нужен!» Наш разговор продолжился, он был пьяный, никуда не спешил. Каким-то образом он оставил мне свой адрес. Вот таким состоянием я пообещал, что вышлю ему литературу, и он в спокойной обстановке сможет почитать нашу литературу о том, почему евреи верят в Ешуа как своего еврейского мессия, почему он именно для евреев во-первых. Он оставил мне свой адрес, я, как пообещал, выслал ему литературу и время от времени присылал ему пригласительные. Прошла осень, наступила зима. Ханука. На Хануку он пришел на наш еврейский концерт по той пригласительной, которую он получил от меня. Я стоял в углу нашей небольшой комнаты, где должен был проходить концерт, и разговаривал с одним из своих знакомых. Он подошел ко мне и сказал, «Ты помнишь меня? Это я, Александр Михайлович. Я оставлял тебе свой адрес у метро, и я решил прийти по твоему приглашению». Я сказал, «Да, замечательно, что вы здесь, присаживайтесь». Концерт прошел замечательно. Наши друзья пели еврейские традиционные песни, рассказывали о том, как они пришли к вере. И в конце этого мероприятия был призыв к покаянию. Александр поднял руку и молился молитвой покаяния, чтобы Господь спас его. После этого он никогда не отступал от Господа. Он принял своего еврейского миссию, Ешо как своего Спасителя. Заключил завет с ним через водное погружение и является членом одной из мессианских общин здесь, в городе Киев. Я еще раз хочу напомнить вам, дорогие мои, то, что сказал мой друг Ян Московец. Все совпадения в жизни верующего человека это Божье совпадение. Я желаю вам побольше таких божьих совпадений во время того, как вы будете служить Людям, которые сегодня еще далеки от Бога. Во-первых, евреям, и во-вторых, всем остальным народам. Шалом!